Меняю морозыное на Сарик Лол. Мы тебе Сарик Лол, а ты нам морозыное. Я хочу клубничное, а я хочу ванильное. О, я чуть не забыл, сегодня эти мороженки стоят немножечко дороже, чем обычно. Поэтому один Сарик Лол, одно морозыное. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Ой, я тоже попкорн хочу! Ну извини, Панки, нам самим мало! Вы что, со мной даже не поделитесь? Хе, тебе честно сказать? Неа, не поделимся! Ну вы и Ну погодите! Вы у меня еще поплясите! Ой, как страшно! Ой, как испугались! Ага, спим коленки назад! Так, что с этими девчонками делать-то? Вот жадные стали! Ммм, нам не делится. Ой, так хочется всего-то вкусненького и сладенького. Вкусняшек такие. Точно, я знаю. Пойду куплю себе мороженое. мне тут на пару минуточек отойти надо. Очень-очень срочно нужно встретиться такой из кем. Пожалуйста, замени меня на немножечко. А я тебе за это мороженку дам. Вот это да! Я буду продавцом! Настоящий магазин мороженого. Конечно, конечно, я тебе заменю! Конечно! Иди, Панки, занимай мое место. Можешь выбрать себе любое мороженое, которое захочешь. Я скоро приду. Может не спешить, Дон? Твой магазин в надежных руках. Чтобы достать до прилавка? Всего? Как это дай? С какого такого перепугу, а, девчонки? Вы знаете, что морозные денег стоит всего? Панки, а ты не обалдела, а? Каких еще денег? У нас их нету! Хе, ну конечно, конечно, малявки! Какие у вас деньги могут быть? Ну, если нет денег, значит нету морозного, да? сегодня добрый и сделаю вам скидку. Меняю морозное на Сарик Лол. Ничего себе скидочка петинка, ты это <Ly> слышала? <Ly> вот это он дает. <Ly> Ладно, мы тебе Сарик Лол, а ты нам морозное. Я хочу клубничное, а я хочу ванильное. <Ly> я чуть не забыл, сегодня эти мороженки стоят немножечко дороже, чем обычно. Поэтому один Сарик Лол, одно морозное. Панки, не зли меня. Это уже наглость, девочки. Я за вас не заставляю. Не хотите, не берите. Идите в другой магазин мороз. Зиня, на кафески с мороженым, только здесь! <свист> да вы что? Серьезно? А я и не знал! Вот это не задача. Ну да ладно, я же в курсе! <свист> ну в общем, девочки, одно мороженое, один а сариклон. лом! Все, Панки! Ну что ты делать с ними будешь, Сахалок, Ну ты интересный. Ну понятно, не вам подарю, а цветочку! Вот, дизы! Ага, дизы! Затина, говядина! Все любимые! Будете знать, на следующий раз, как братика обязательно! И ни тем не делиться. Понятно? Ну что ж, сейчас внизу у вас морозные. Ну что ж, куколки мои, приятного вам аппетита. А про волшебное слово вы не забыли? Ну, Панки, смотри, мы все отыгаемся. Ага, волшебное слово. Спасибо, спасибо. Ой, спасибо тебе, Панки, огромное, что за моим кафе приглядел. Всегда пожалуйста. Ну ты обрастайся, если что, я всегда рада. Приветик, цветочек! Я так рад, что тебя встретил! Правда? Я тоже! А я на мороженку иду! А я здесь сегодня продавцом подрабатывал! Круто, правда? Но это еще не все! Вот, я тебе подарок приготовил! Два сариколон! Вот это круто! Банки, спасибо тебе большое! А можно их открыть? Ну, конечно! Их нужно открыть! Привет, друзья! Ну что ж, пока наши малыши кушают мороженое... Мы можем открыть вот этих два шарика лол. Маленькие сестрички. Давно мы это не делали. Ну что ж, давайте вот этот откроем. Мне уже не терпится посмотреть на подсказку. Посмотрим, попадется мне сегодня новая куколка или нет. та О, Смотрите, это кошечка. Она спит. Я знаю, что это за клуб! Это пижамные вечеринки! А ну-ка посмотрим, правая или нет. Наш второй слой. Ой, здесь желтый шарик. Здесь выпала у меня наклеечка. И остался последний слой. О, какая малышка! А вот такая у меня тоже есть. Третий слой. Открыли и сам шарик. Та-дам! Поехали открывать! Здесь у нас желтая цепочка к шарику. И здесь... А, смотрите, это повторка! Я знаю, кто это будет! Привет! Привет, привет! Это случайно не твое? Да, это мои сказки истории! Ух ты, круто! Ну что ж, давайте откроем дальше. Да, точно, смотрите, какая сумочка! С маской для сна! Она розовенького цвета! И здесь вот такие страшненькие глазки! Но мне они кажутся милыми, не знаю! Ну что ж, и теперь сама куколка! та -дам! Вот она, милашка с синими волосами и в розовых трусиках! Конечно же, это Бэби-сплюшка! Вот она! милаха такая, она нам подмигивает зажидается свою подружку а мы пока приступим и откроем ее ну хоть бы это новая Тарам! ой, я не помню, чтобы мне попадалась такая подсказка честно, не помню здесь собачка и теннисная ракетка прикольно, посмотрим дальше Наш второй слой спрятал под собой наклейку. Ой, и малиновый шарик, такой яркий-яркий. Вот она наша наклейка. И, конечно же, третий слой. Ааа, -а -а, как он интересно открывается. И здесь у нас пакетики. И по очереди. Первый у нас, конечно же, это малиновая цепочка к нашему шару. Что-то я уже такое видела. Помню, кому они принадлежат, но точно видела. <связано> честно причесто Ребята, если вы догадались, кому принадлежат эти очки, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. А я пока открою следующий пакетик. Ааа, И... это повторка! <связано> это опять повторка! Ну что ж, <смех> ждите следующий конкурс. Да, вот она наша куколка-повторка. Вот наши куколки, смотрите. Одна из пляжной вечеринки. Это вот она, Бэби плюшка, И из Акваклуба. Это пляжная Бэби. Вот она в желтых трусиках и с белыми волосами. Вот какие прикольные куколки мне сегодня попали, Так что, ребята, ждите новый конкурс. А чтобы не пропустить его, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ведь у меня на канале будет еще много-много конкурсов. Ну что ж, вот такие новые подружки появились у наших цветочек. А теперь давайте искупаем наших малышек. Сначала Бэби с плюшку. Вот, смотрите, у нее появился купальник. Трусики стали темные-темные. Волосы более сиреневого цвета. И сердечко на щечке. Погодите, здесь есть... А, смотрите, а сзади скелетик. Ага, круто! А теперь нашу вторую красотку. Резко-розовые волосы. Вот так вот сразу, смотрите. Трусики стали в горошек. И еще появился купальничек а вот такая красавица с розовыми волосами с ярко-ярко розовыми и в теплую волосы снова белые а здесь опять розовые а -а -а. она мне очень похожа с э -э, мини доктор у них и прически похожие, и когда эта куколка меняет цвет она уж очень похожа на мини доктор спасибо тебе